В предыдущем ролике мы рассмотрели один из благоприятных вариантов устранения наших заблуждений, благодаря чистоте мышления, одному из первых шагов на пути управления нашим иллюзорным умом. В этой теме невозможно обойтись одной логикой. Чем глубже и сильнее мы желаем разобраться, тем иллюзия становится мощнее. Так работает подсознание. С ним надо обходиться деликатно, размышляя и осознав свои слабости, которые тянут вниз, выявить причины их возникновения приходится посмотреть им в глаза. Одни слабости уходят быстрее, другие могут оказаться достаточно сложными. Поэтому и подходить надо разнопланово, размышляя, и спешка здесь неуместна. Это настоящее таинство – избавиться от заморочек внутри себя. И такой путь проходит на земле человек, каждый в свое время. Методов множество, но все требуют усилий, духовной практики. Далеко не всегда можно так сразу выбрать наиболее эффективные методы для себя. Необходимо пробовать, искать, анализировать. Конечно, в решении таких вопросов гуру может сыграть ключевую роль. Сатья Саибаба говорит, вы должны очень прочно удерживать ум и сохранять его под своим контролем. Уму нравится блуждать и передаваться различным мыслям, чтобы контролировать ум, стремящийся к исполнению мирских и чувственных желаний. Мы заменяем его на жажду возвышенных идей Бога. Мы занимаем ум мыслями о Боге и постепенно отвращаем его от мирских желаний. Мы должны либо выработать привычку к уединению, либо присоединиться к благочестивому обществу, думать о благих вещах и направлять свой ум на них. Или вот такое высказывание Сатья Саибабы. Мир вокруг нас нередко называют ложным миром. Вспомните, днем вы видите один мир, а во сне ночью совсем другой, и то, что вы видите в ночных снах, вы не можете видеть, бодрствуя. Где ложь и где правда? Вы чувствуете смятение, ваши идеи, ваши желания постоянно меняются, они то исчезают, то возникают снова. Это доказывает, что желание, мысли, сама телесная оболочка не есть реальность, это все элементы непостоянные и, следовательно, ложные. Воистину, если вы относитесь к миру как отделенному от Бога, существующему вне Бога, он иллюзия. Но если вы видите, как мир связан с Богом, пропитан Богом, служит Богу, он становится реальностью по воле Бога». Конец цитаты. Вот так деликатно Сатья Сарибаба подготавливает сознание к диалогу с подсознанием. Такой внутренней работе существенно может помочь понимание причин искажения сознания. Наряду с таким божественным подходом мы можем делать и другие шаги к пониманию своих внутренних искажений. Иллюзия, вроде и притягательна, завораживает и увлекает, когда игра не приносит боли. А когда человек испытывает переживания, боль, мучается по какой-то причине и навязчивые мысли портят жизнь, здесь необходимо осознание, что действительно всему причиной является наш обезьяний ум. Это космическая игра. Созданная для людей специально, чтобы им удалось прочувствовать то, что некогда в предыдущих жизнях не поняли, и скозили. Теперь время пришло разобраться с этой причинно-следственной связью, то есть кармой, и устранить проблемы из прошлого. Иначе накопится еще больше и будет несравненно больнее. Такова причинно-следственная связь, Концепция кармы основана на явлении полярности, посредством которой Вселенная поддерживает состояние равновесия. Это не состояние инерции, а скорее динамичного, постоянно меняющегося баланса. Цитата. «Условия и состояние нашей жизни предопределены поступками, совершенными в прошлых жизнях. Наши будущие условия жизни – предопределены тем, что мы делаем сейчас. От жизни к жизни человек прогрессирует или деградирует, говорит Пхагаван Сатья Саибаба. Подъем и падение зависит от деяния человека. Безупречно работает закон притяжения. Для достижения равновесия необходимо уравновесить все заряды и затем встать над ними. Карта рождения, согласно положению каждой планеты, указывает на сферы, где необходимо нечто преобразовать, чтобы устранить искажения, будь то отношения или что-то иное. Натальная карта раскрывает многое, и можно поэтапно, направленно начинать работу над собой, рассматривая свое поведение с нескольких ракурсов. Почему карта рождения столь четко отражает судьбу человека? К этому вопросу можно многократно возвращаться, потому что, во-первых, тема очень глубокая. Информация о прежних искажениях выплывает, когда приходит время. Порой приходится возвращаться к одному и тому же нерешаемому вопросу. Во-вторых, очень трудно поверить, что каждое наше рождение точно спланировано таким образом, чтобы у нас была наиболее благодатная почва для осознания того, в чем мы застряли в прошлом, и иметь возможность осознать ошибочные выборы. Это уже не говоря о трактовках самого гороскопа. Согласно многократным инкарнациям, мы накопили столько кармических запутанных положений, что было бы невозможно столкнуться со всеми результатами прошлых мыслей и действий за одну жизнь. Мы просто были бы подавлены физически, психически и эмоционально. Поэтому та часть нашей кармы, которая не предназначена для судьбы текущей жизни, держится в резерве. Как факт, если все не устранить в настоящем, то придется в будущем столкнуться со всей наработанной кармой, если мастер или гору не освободит нас от такого времени. Карта рождения и особенно сильно акцентированные компоненты карты показывают нашу настройку, наши привязанности и нашу карму. Следует помнить, что нет хороших или плохих карт аспектов или человеческих созданий, все мы являемся частью огромной космической драмы. И в этой материальной плоскости все мы пойманы в наши собственные кармические сети. Когда это осознается, возникает вопрос, как быть, как избавиться от иллюзий ума всех прежних искажений, то есть кармы. И тогда начинается осознанная работа наиболее важный период жизни человека. Мнение многих духовных учителей свидетельствует, что избавиться от старых привычных паттернов, которые чрезвычайно сильны, можно только через привязанность к чему-то лучшему. Вот и получается, что предпочтение всегда надо отдавать хорошей компании, благородным возвышенным мыслям, как основе для устранения прошлых искажений сознания. Такой подход помогает укрепить свою духовную силу. Натальная карта укажет нюансы и направления приложения сил для устранения нежелательных особенностей. Во время важных транзитов планет человек может почувствовать внутреннее побуждение к изменению или столкнуться с побуждением к изменению через внешние обстоятельства. Возможно то и другое. Транзиты планет по знакам зодиака и домам гороскопа могут рассматриваться как барометры, которые отражают изменения во внутреннем состоянии человека и нередко внешние обстоятельства инициируют эти внутренние процессы. Так или иначе, в определенные периоды жизни, согласно планетарным циклам, мы проходим проверку на исполнение своей миссии. Если мы не пожелаем акцентировать внимание на подсказке свыше, человек будет вынужден столкнуться с теми же самыми вопросами снова когда сходный трансформирующий цикл приведен в движение. События могут быть кульминацией процесса или катализатором, который запускает процесс. Выскользнуть невозможно. Постоянно меняющиеся планетарные конфигурации, быстрые и особенно медленные, могут быть для нас как вдохновляющие, так и приносящие боль. Реакция некоторых людей на неприятный опыт в течение различных транзитов подобны вспышке раздражения ребенка, эмоциональное сопротивление столкновению с болью. Дона Канингем, известный астропсихолог, дает ценные трактовки относительно транзитов с психологической точки зрения. Цитата. «Боль – это пресловутый крик о помощи. Если мы обращаем внимание на нее, если мы делаем что-то конструктивное насчет нее, мы можем предотвратить дальнейшее осложнение и вступить в более здоровое время в нашей жизни. Боль часто приходит во время процесса приспособления к большему требованию, но организм растет, чтобы приспособиться к этому требованию. Скоро более высокий уровень функционирования больше не является болезненным, а фактически ощущается нормальным для нас. Это часто трудный транзит, который стимулирует нас подтянуться или обеспечивает условия, при которых мы вынуждены сделать это. Мы заблуждаемся, сосредотачивая наше внимание на боли, а не на процессе роста. Когда мы поймем привычный путь подхода к решающим фазам жизни, мы можем более легко откорректировать наш способ выражения того, что мы испытываем в период испытаний. Конец цитаты. Болезнь ⁇ это следствие божественного действия. Основа магической медицины заключается в том, что божество, которое наносит раму, является вместе с тем и болезнью, и лекарством, следовательно, цель не в сражении с болезнью, как в лопатической медицине, а скорее в установлении связи, то есть правильной взаимосвязи с божественной силой. Для того, чтобы испытать внутренние трансформации здоровым и относительно гармоничным путем, человек должен иметь правильную позицию и отношения с различными энергиями и силами, которые представляют планеты. Силы, указанные напряженными аспектами, действуют наперекор друг к другу, каждая вмешивается в выражение «другой», Следовательно, эти силы должны быть гармонизированы человеком. Процесс, который обычно занимает годы, пока у нас разобьются наши новые паттерны поведения, и мы начинаем лучше понимать себя. Планетарные силы воздействуют на наше состояние различным образом, согласно их качествам. Солнце дает трансформацию индивидуальности и формы выражения творческой энергии. Луна – трансформацию ощущений человека о себе и того, насколько комфортно ему с самим собой. Меркурий – трансформацию образа мышления, восприятия человека и способа, которым он выражает свой интеллект. Венера – трансформацию эмоциональных ценностей человека и метода выражения, а также понимание потребностей человека в близости. Марс – трансформацию способности утвердить свою волю и знать, что человек действительно хочет. Юпитер ⁇ трансформация убеждений человека, стремлений и долгосрочных планов на будущее, все из которых обещают некоторый вид улучшения. Сатурн ⁇ трансформацию амбиций человека и приоритетов. Уран ⁇ трансформацию чувства свободы человека, индивидуального назначения и персональной уникальности. Нептун – трансформацию духовных и или социальных идеалов человека. Плутон – трансформацию использования внутренних сил и ресурсов человека, особенно разума и силы воли. Здесь существенным фактором является желание и умение человека внутренне настроиться, что жизнь – это движение и постоянное развитие. Поэтому надо быть полностью открытыми к бесконечным трансформациям, которые жизнь будет требовать от нас. И эта расстановка, эта открытость имеет прямое отношение к нашему физическому, ментальному и духовному здоровью. Продолжение следует. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь. Вместе интереснее и порой проще на пути к себе.